Все, это просто шедевр. Давай, давай, давай. Я тебе Короче, телка. Есть разновидность телок, которые выебываются. А есть и, еще хуже. И говорят, что они такие принцессы, типа, вот она, я добивайся меня, там пиши а мне, а я повыебываюсь. А, а это, это ага. хуже. Это нечисть, которая последняя уже. которая Она вроде молодая, ей 27 лет всего. Но она за 27 лет уже достигла вот этого уровня, как это, блядь, сказать, что она сейчас совсем со многими переписывается, угу. со всеми пытается вести добродушную беседу, то есть да все соглашаться, а мне вот про тебя сказали, да, ты там хороший, мне голос приятный твой понравился, голосовые там. То есть она не только со мной так делает в данный момент, в смысле вот в настоящее время, это... Как, как ты это понял? Я это понял. А, ватсап, когда Я приходит, это понял. Леха приходит уходить То есть ему не отвечает. А? в рот. Я чё зря, блядь, опером отработал. Нет, Я нет, понял одно. Не, подожди. Пошлась заморозка, дальше больше. Леха! Либо тебе там отвечают, спустя там. Час. Люди! Люди! Просто животные, они в каждой ситуации одинаково себя ведут. Что баба когда вот так вот делает, это определяло. Если бы она. Если бы она мне отвечала, например, я напишу, а она там, ну, не знаю. А я ее пригласил в Баку в ресторан, давай, говорю, сходим. Давай. Так неожиданно. Такая как раз мне никто так не делал. Ага. Давай, сходим. Ну, в принципе, да, я сказала, согласна. Ты такой хороший, Туф, на три часа тут же в сети и не отвечает. Это конченая мразота! не, не, не. Не, знаешь как это называется? Нет, я знаю, как это называется. Коченая образования. Не! Не-не, а чувак! Как? А, чувак. Как? а как? Это называется оленя хоровод. И ты в него пошел! Подключился к нему! Вы еще капитано! А что это не так, скажи мне? Точно! Вот! Пиздоворот этот попал! Принц ждал! Не-не-не, пиздоворот! Пиздоворот! Это субботники у проститута! В ментовском отделе полиции! <смех> ну, поймали. Нет. <смех> <смех> Слушай, но ну, у тебя, конечно, вообще... Блин, ты понимаешь? <смех> я не олень уже, который соображает, что я попал в пиздоворот Вот И как это... Так, а чем дело-то закончилось? Олень хоровод я попал. <смех> да, да, да. Я это прекрасно осознаю в данный момент. Думаю, <смех> да пошла ты, на Смотри, как получается, я это слал. Пошла ты нахуй и выхожу. Не, подожди, а без И в какой это... момент По... я звоню? Смотри. Не, не, не, а как к этому подвелось? То есть как ты. Нет, ты не понял, она на все согласилась со мной. А, подожди, давай. ты ее пригласил в ресторан Баку. Да, рассказал про себя, что я там работаю вахтами, там, туда-сюда. Ага. Она, вот это да че, какая сложная болта. А, а, она день, соболезнует. День она соболезнует, она такая прям вся вот. Чего? Что у тебя сложно. Если работа? ты пишешь, ну да, и там, ой, а. там, бедный. Знаешь, из тех, которые прям подстраиваются, суки. Ну, конечно. Вот. Смотри. А. Не, Лех, дело не в этом. Те, которые подстраиваются грамотные, а мы привыкли видеть их там. 35-летними, 40-летними. А ей 27-й. Да это только ты, по-моему, выбираешь. Ты. Нет. А это уже в 27 такая, понимаешь? А, они, блядь, сейчас. Ты что, прокачанные, прошаренные вообще? Так ты ну, слушай! Ты кучи свои. Так, так я-то тоже прокачан с А Она тебе моя. А что я делаю? И там, что да, делаешь? Я выхожу с WhatsApp, а, написал в час, и в в последний раз уже убеждаю, что она в сети, но не отвечает. Я еду, работаю. Время, блядь, пол четвертого ночи, нахуй. Ой, я не успела прочитать твои сообщения, что как там, что там, чё ты там, как, как дела, как там, что ты как себя чувствуешь, там вот это вот все и все. Я не хочу этом там оленем, как ты говоришь в водовороте, хароводе. Я просто беру блок. Чувак, не, не, не, чувак, Всё. а ты представляешь вообще, сколько у нее таких оленей? Так я тебе про это и говорю. Я ее в С которыми она там, блядь, жонглирует. Подожди. Этими... Этот привези, Нет, этот подарок, этот отвези. Ты не понял, я ее в блог, а кто-то до последнего верит и переписывается с ней. И она его крутит, мутит, блядь, как хочет. Чувак, это оленя. Они... Это, это, вот, это и есть определение понятия олени хоровод это не просто закон, это также судебная практика и, блядь, как говорится, это, блядь, все ну, это если ты, конечно, ее замуж позовешь там она же, она же ищет, что вот почему она спросила у тебя как как это вообще было, ну-ка, расскажи -ка. ну, вдруг ни с того ни с сего, она спросила где ты работаешь, или что Первый я написал. Ага. Первый написал я, потому что она согласилась, чтобы ее номер дали мне. Нет, ты не понял. Я тебя спрашиваю про то, как она подвела к вопросу, что где ты работаешь, мол, типа, как, с чего это А, происходит? вот я какие моменты, я все, все понял. И а не раз... помню, сейчас не вспомнил, подожди. А вот надо, это подожди. самый... Я понял, понял, самый сок. Такой ты, сок, ты, да. С этого тоже выхватывает. А тебе что, не хватило выхватывать, что я уже, блядь? А ты в какой рассказал? мне момент позвонил? Мне вот это интересно. Вот, вот, я понял твой вопрос, сейчас подожди. Ага. Детство. Это уже было... Откуда просишься? Да? Было... Ты две-пять раз повторяешь. После того, как я ее заблокировал, ага. когда она вышла в пол четвертого ночи, я ее просто тупо в блог поставил. А ты уже в блог тогда поставил? Вот, сразу. Она мне отвечает? Mm -hmm. И ей просто... ей. Хочу... она мне, ты, ой, я не слышала твои смс, -ки. как дела, mm -hmm. что там, кого... Спасибо. Как ты себя чувствуешь, как ты там ездишь через... 4,5 часа. Не, подожди, я тебе вопрос задал, как она подвела к тому, что... Это было для тебя. Этого. Ну. До этого это было... Подожди, да, вспомни. Да, чуть -чуть как, как вот. она тебе подвела? Подожди, тому, я думаю, что я этом, блядь, это же Вообще было. прикол самый главный. А ты вообще работаешь, да, Андрей? Это же дежурная фраза вот этих вот. Вот. вот тебя понял, да? Нет, нет, разговор об этом, я понял, про что ты говоришь. Разговор Теперь, именно. Ты по интонации по моей понял. Понял. к работе подвелся из того, что я ей говорю, я, она мне не отвечает сразу. Я говорю, ты, наверное, занята. Она говорит, да, я там домашними делами было занято. Отвечает. Я говорю, ну у меня тоже работа, как бы, а ты где работаешь? Я говорю, я тоже не всегда могу ответить, потому что я за рулем и не везде связь берет. Так что имей в виду, я-то думаю, она сейчас начнет со мной переписываться, а я работаю, где связь прерывается, вот и не да. звонил. И она будет я ее предупреждаю, что если смс не дойдет, ты не имей в виду, что я ага. вышелся. У меня я здесь разгружаюсь, там загружаюсь, там связь есть, там нету. Она... Да-да-да-да-да, все, я поняла, а, а сама на 3-4 часа пропадает. Раз круг сделал, короче, не пришла, да? Второй да, раз а Мне-то Еху, я еду. Чуть-чуть. Да, да, да, она пошла просто в этот форпост смотреть, сколько зарплата, да. блядь, у таких водителей. Да. Вижу, На детей родить? Ты подожди, она сейчас бегать будет. Она сейчас будет выбирать из этого оленевого хоровода Что не только эти телки конченые, и ты конченый. Это жизнь такая брата Вообще пиздец, черт